не в какой карман положил. Акуляр, ака фотоклуба, иргадиваул. О, ясноокие члены фотоклуба народ. Артырь глаза, смотрю орда. Просыпаюсь утром, я вспоминаю вас. А, Зартырь глаза, смотрю орда. И вечером засыпаю, я вспоминаю вас. Ай, Думай, бай, склероз, ага. Всё вспоминаю, всё вспоминаю, не могу вспомнить. Какой такой шайтан? Базар-мазар. Вместе семечки бы торговали. А, на каком фотопленере мы с такой моделью сметаной мазали? Аля у Люба не гусей пиала. Пусть кабинет ваш будет полная У Урю кишлак, чита Атары. Приходили талантливые новые фотографы. А половина Атара. Я знаю, что у вас собраны не все талантливые фотографы города. А где половина Ага Подумайте, как пополнить их ряды. Кишлак, Агды и потечет фотоклуб поток талантов рекой. бухтыр тыр, мордыр, гляди. А из-за границ других фотоклубов пусть наблюдают. Без суммашки повторить. Сам дыр-портрет, мордын-дыр-блюд. лица фотоэлиты. Их бар цунами. И чтоб никакой ураган. на пекре. Не сорвал вашу фотовыставку. День аугледина. Она открытиеха презентации. Сюда сиди и зачищай. Не было отбоя, от благодарности. Зейнаб, Гюльчатай, Зухра, Хану. Бура, Зенчик, на ну, ваше. Пусть пошлет тебе Господь. А крошка сам летами от продажи и Лаваш башмар башмармах. на столе. Лучкудук, нарзан, благородных игристых напитков. Крыша протек. Плохой. Бленду на самый крутой объектив Ах ты, болеть! Здоровья вам! Бахчисарай гулять! Выездных пленэль! Международных пельмень с ханум жевать. Признание статей наград и номинаций в следующем году. Близкий умный батыр. Твой недалекий татаро-монгольский друг. Ай, Чингачук большой змей. Татар-мамай, Чингис, Батербик.